Всем привет, друзья, с вами Ксю. И сегодня я расскажу, во что может вылиться спонтанное желание отдохнуть. Проснулись мы утром в среду. Как обычно, я умылась и не спеша позавтракала вкусной шоколадной овсянкой. И вдруг мы с родителями подумали, а почему бы не устроить выходной и не съездить на море? Быстро собрались, прихватив только самое необходимое. Вроде полотенец и купальников. И вот уже загружаемся в машину. Отдыхать мы любим, когда меньше всего народа, поэтому выходные в середине недели мне нравится больше. Ехать до Джубги нам всего пару часов, если не будет пробок. Их и не оказалось. А первым делом мы решили посетить аквапарк. Вообще очень люблю аквапарки. Летишь такая в жару с горки, в лицо тебе брызг. Раз, ныряешь в прохладную воду Это круче карусели аквапарк в дубке небольшой Но есть несколько реально страшных горок Я прокатилась почти со всех Даже с огромной кобры Сердце чуть не остановилось И уже успела мысленно попрощаться Со своими любимыми подписчиками Это было страшно Это было кошмарно было круто, а еще я попала на пенную вечеринку. Оказалось очень весело. Пена летит в огромных количествах, заваливая тебя с головы до ног. Она очень похожа на снег, но совсем не холодный, а только немного освежающий жару. Танцуй и купайся в пене, танцуй. А на следующее утро мы все-таки посетили само море. Жаль только оно мутноватое и немного грязное. Но я все равно решила искупаться, и для этого мы приехали. Сначала вода показалась холодной, но быстро привыкаешь, и оказывается, что она достаточно теплая. Люблю поиграть с морскими волнами и попрыгать. Обожаю Набережная просто заставлена развлечения торговыми палатками до такой степени, что море за ними не видно. Вот это серьезно напрягает. Чего тут только не продают, но в этот раз я не стала ничего покупать. А все потому, что я приехала не шмотками любоваться, а морем. Но они не дают, правда поиграла немного в какой-то странный игровой автомат. Закинула туда несколько монеток, но совсем ничего не произошло. Кажется, меня обманули. Я великий везунчик, как всегда. Не буду больше сегодня бессмысленно проверять свое везение. Все равно ничего не выиграю. Да и солнышко утомит. И пока ехали домой, мы с сестренкой немножко поспали в машине. Вот так, благодаря спонтанному решению отдохнуть, я оторвалась. А чем в свои выходные, А также пишите в комментариях, любите ли вы спонтанный отдых или вам нужно распланировать его заранее. Ставьте лайки, если любите аквапарки. Пока-пока!